настраивать конфигурации, название, расположение файлов при создании проекта. На примере ренейма дорожек. Вот у меня есть три аудиодорожки. Аудио 1, аудио 2, аудио 3. Мы нажимаем правой кнопкой мыши ⁇ ренейм Здесь у нас будет микрофон, музыка, звуковые эффекты когда вы создаете проект раскидывайте все по папкам это намного удобнее намного ускоряет вашу работу аудио отдельно в ней в ней папка аудио аудио в ней папка микрофон все что записано на микрофон музыка видео уроки шоты которые я использую здесь секвенция уроки nest, тест и библиотека лип про библиотеку я расскажу вам позже звуковые эффекты и видео эффект mark in mark out можно убрать правой кнопкой мыши clear in and out или наведя playhead в пустое место и о уже и о, э. маркеры очень упрощают вашу работу если вы создадите маркер клавишей м нажмите дважды м потяните здесь со время напишите имя выберите цвет удалить можно двойным нажатием по этому выделению белому delete также маркеры можно ставить на самих клипах, не на дорожке, а на клипах. Для этого выделяем клип M дважды. Выбираем цвет, растягиваем, пишем имя. Двойным нажатием вы переходите в Source и видите это выделение. Чтобы удалить, нужно именно перейти в Source и здесь уже. Перемещая playhead с зажатым shift, мы отключаем или включаем прилипание к стыкам. Выделив с помощью клавиши e И и О какой-то участок, мы можем вставить из окна source. Элемент, нажав кнопку U, или же стрелочку вправо. Мы вставили замещение замещением сюда. Если мы нажмем B, стрелочку влево, мы вставим сюда элемент со сдвигом. Очень полезная вещь. Зажав клавишу Alt и нажимая дважды, на какую-то папку мы ее открываем в новом окне чтобы поменять футажи местами на таймлайне мы зажимаем Ctrl-Alt меняем если мы нажмем просто Ctrl мы будем менять затрагивая другие дорожки если мы нажмем Ctrl и Alt мы в рамках одной дорожки будем менять запомните хочу вам напомнить про клавишу Y, которая работает над перемещением внутри шота и показывает In и Out в программ мониторе мы нажимаем Y и перетаскиваем шут мы видим в программ мониторе in и out вход и выход также мы можем менять фазу дважды нажав на какой-то шут и в соус мониторе вот обратите внимание появляется такая рука и здесь может тащим выбираем кому-то это полезнее Safe Merging. Безопасные границы. Их можно открыть нажимая вот здесь плюсик. Находим вот такие прямоугольнички. Переводим сюда. Ок. Если горит синим, значит она включена. Красная зона. Не захватывается некоторыми телевизорами. Желтая зона. Более безопасная зона. Зеленая зона, безопасная, а это вспомогательные элементы для поиска центра, часто вы видели, что титры находятся где-то здесь, здесь, но никак не здесь, это просто безопасные зоны для восприятия зрительским глазом, чтобы человек прочитал, если, это будет, если текст будет находиться здесь, Никто этого не заметит, никто не получит той информации, которую вы хотели передать своему зрителю. Клавиша P, Pen Tool, позволяет создавать shape, то есть фигуру. Какой-то произвольный элемент. Мы нажимаем P, создаем фигуру. Отлично. Где же ее найти? У вас есть панель Tools, она открыта. Вот этот инструмент. У меня Pen Tool стоит на горячую клавишу 7 нам. На клавиатуре с правой стороны вы видите цифры. Я поставил Pen Tool на 7, Ellipse Tool на 8, квадрат, прямоугольник на 9. Это очень удобно, так как эти клавиши не заняты. Чтобы редактировать какую-то фигуру, на примере Тантула, мы переходим в эффект Control. Здесь выбираем обводку, заливку, тень. И можем провести некоторые манипуляции с трансформом. То есть Position, Scale, Rotation, Opacity и якорная точка. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Будьте здоровы, всем удачи, всем пока.